Разобьет любую армию, раскрошить любую гору, перепрыгнет самый, мои пальчики. Тащи сюда остатки своей команды, я подожду. Кто бросает мне вызов? Дайте мне врага подкручивать. Выспимся, пожалуйста. Уничтожить неверных! ОКОРОЛЯ! Сегодня отличный день, чтобы умереть.